гормона любви. Вообще сегодня очень распространенный миф о том, что любовь зарождается и развивается у нас в сердце. Но на самом деле это неправда, забудьте это, потому что а, главные анализы находятся в мозге, и как раз там выделяются гормоны, о которых я сегодня расскажу, если все-таки там починят пульт. А, давайте пока сделаем такой маленький опросик, чтобы я поняла, кто сидит в зале. А, поднимите, пожалуйста, руку девушке, которые находится в отношениях. <свес> а который ходит в отношениях? что? мужчина, который ходит в отношениях? это не только в парняр, что в руки <свес> те, кто когда-либо влюблялся <свес> кто влюблялся, когда <свес> Так хорошо, теперь пустили <свес> и кто вообще никогда не влюблялся? Ну, вообще ни разу а них есть влюблялся большинство а кто утрымовался? Да. На самом деле это лекция, да, все, есть, На самом деле эта лекция будет для всех вас, потому что те, кто влюблялся, могут узнать себя, а те, кто не влюблялся, они как бы будут знать, что их ждет, какая мука их ждет в будущем. Да, давайте немного о занудстве. Это будет слайд, который будет много вот такой вот. Нудный, но будет, потому что нужно как-то вникнуть вообще в суть. И что такое гормоны? Гормоны — это биологически активные вещества, которые регулируют множество процессов в нашем организме. Вот Обратите внимание, тут есть два таких вот объекта, это гипоталамус и гипофиз. Они связывают эндокринную нервную систему. Сейчас расскажу на примере обычных гормонов, гормонов маглов, они тоже у нас есть, кроме гормонов любви. Например, гормон инсулин он вырабатывается пожилочной железой, и он контролирует уровень глюкозы в нашей крови. Когда глюкоза уже льется со всех дыр, идет сигнал гипоталамусу, и он понимает, что что должен с этим делать. Он обращается к гипофизу, когда дает сигнал, гипофиз тоже анализирует это, и дает сигнал пожилочной железе выделять больше инсулина. То есть таким образом поддерживается гомеостаз организма предлагаю uh, вам запомнить вот эти да, местонахождения, вообще помнить про гепатоламус и гипофиз, потому что о них я буду рассказать дальше, что просто вы не думали, что называют какие-то левые какие-то объекты, и говорили, что там выделяются эти гормоны. Uh, Защупать можно? Да. Что-что? Защупать. Ну, можно попробовать как-нибудь. Дофамин. Я думаю, все мы любим, когда нас хвалят. И кто нас хвалит на протяжении всей жизни, кроме мамы, конечно, uh, это дофамин. Дофамин это гормон удовлетворения и удовольствия и он активно выделяется, когда мы идем к какой-то цели, которая сопровождается очень позитивным и очень-очень важным и ценным для нас опытом. Самое интересное то, что дофамина выделяется очень много во время приема пищи и полового акта. Я думаю, что просто мозг думает, что это ну, прям ценный-ценный опыт, который вот нельзя никак не заметить. Кроме всего этого Дофамин также является гормоном концентрации и целеустремленности. Именно из-за него происходит так, что какой-то парень постоянно двигается только к одной девушке. Ну или наоборот, у кого как есть. Еще один гормон, который ассоциируется у людей с удовольствием, это серотонин. Но не все знают, что серотонин выделяется на первых этапах влюбленности. Точнее, он не выделяется, а наоборот падает очень активно. Это немного печально, потому что... Серотонин также падает при каких-то депрессивных состояниях и нервных расстройствах. И можем провести много аналогий между нервозом и какой-то там любовной зависимостью. Это те же симптомы, это тревога, бессонница, навязчивые мысли и так далее. И на самом деле причина в нервных состояниях и любовной зависимости одна и та же. Это недостаток уровня серотонина в крови. Из-за серотонина любовь может погибнуть. Были проведены следующие эксперименты. Подобные мыши дали огромную дозу серотонина и она отвернулась от своего партнера и начала спариться со всеми, кем угодно просто, подряд. Ученые объяснили это тем, что собственно серотонин, он приглушает уровень, уменьшает уровень дофамина, а вместе с ним и чувство любви. Адреналин известен всем как гормон чего? Экстрима. Да, гормон Гормон, адреналин выделяется при экстриме, то есть это гормон страха. Но мало кто знает, что гормон адреналин также называют гормоном внимания. Говорят, что он об, обостряет наше восприимчивость к различным возбудителям, в том числе и сексуальным. Проводился такой, эксперим... пожалуйста, пожалуйста. Проводился такой эксперимент. Значит, Мужчины проходили по мосту, он был очень шаткий, ненадежный, а внизу бурлила река, и этот мост шатался, я не знаю, как их заставили проходить по этому мосту. В конце этого моста их ждала привлекательная девушка, которая хотя с ним познакомиться, оставляла свой номер телефона, и больше 95% мужчин брали номер телефона девушки, звонили и встречались с ней. Странный эксперимент. Тоже мужчины проходили по надежному мосту без бурлящей реки, который в принципе был очень короткий. К ним подходила та же привлекательная девушка, оставляла свой номер телефона, и половина мужчин отказывалась от этого номера телефона, и еще меньше людей звонили ей и, <свят> и встречались Сделана с ней. <свят> Что что? Сделана Сделана девушка, что -то. -то Нет, девушка <свят> была та же самая. Судя по этому эксперименту, можно сказать о том, что физическое возбуждение усиливает травматические чувства Но адреналин также позволяет, можно сказать, переоценивать свои возможности Это мы многие замечали, что влюбленные, вот они говорят, я для тебя гористую, но я готов на все И это все из-за адреналина а, Да, поднимите, пожалуйста, руки тех, кто любит детей а теперь кто не любит Кто воздержался? На самом деле вся разница между вами — это различный уровень окситоцина и вазопресина. Окситоцин это гормон так называемого материнства, а вазопресин — это гормон отцовства. Вазопресин? Ва Она ж записывается. Она будет в следующем слайде там. Честно говоря, поговорим про оксид Его также называют так что называется, да, доверия, нежности, привязанности, со стороны девушки. Мазаприсин, фу, окситоцин, также э, стимулирует выработку эндорфинов, это гормоны счастья. Я про них уже не стала звучать, потому что они вот, уже очень такие вот, известные, я думаю, никому было, не было интересно слушать о них еще раз. Э, также оксидоцин влияет на медальвидные тела мозга, и тем самым приглашает страх и тревогу, когда э, релаксон находится близкий человек. Э, ученые э, простили 47 супружеских пар в возрасте от 20 до 50 лет, и попросили их воспроизвести в лабораторных условиях какую-то тему, о которой они чаще всего спорят в буденной жизни. Первой паре, первой группе пар давали оксидоцин в виде назального спрея, вторую, вторую пичкали плацебо, а третью оставляли на пост на супружеской ссоре. Результаты такого эксперимента показали, что первая группа людей почти не ссорилась и оставалась на позитивном уровне намного длительнее, чем две, две группы. И мы можем говорить о том, что окситоцин также концентрирует наше внимание на каких-то позитивных эмоциях. А теперь мужская версия гормона окситоцина – вазопрессин. А, кроме того, что вазопрессин считается гормоном отцовства, это также… А, также вызывает желание заботиться о ком-то, и его называют гормоном супружеской верности, Как ну, куда-то сейчас за супружескую верность. Uh, в 1950-х годах вазапрессин uh, uh, был uh, известен науке как гормон, который uh, отвечает за баланс uh, воды в организме человека. Uh, и никто не мог предположить, что он каким-либо каким образом влияет на мозг, челов... на мозг человека и как-то влиять на чувство, как симпатия, и так далее. Но вообще это нормально, чтобы запретить начать выделяться при вот таких вот при нежности, при привязанности к человеку. Тоже серотонин, о котором мы говорили только что, он также участвует в процессах съедания крови. Такой процесс называется экзаптация, это процесс эволюции. Сейчас объясню легче на таком вот примере. Мужчина, я думаю, будет он очень близок, женщины, думаю, тоже поймут. Представьте, что вы сидите в подвале, и вам нужно починить систему обогрева. Что? Систему обогрева нужно починить, ну, в подвале. И все это будет не так уныло, если у вас в руке есть бутылочка пипа. И, в общем, вы сидите в подвале, думаете, как же починить эту систему обогрева, и понимаете, что очень хотите пить, вас очень очень жажда, но открывалка осталась наверху. И вместо того, чтобы подниматься наверх и чувствовать какие-то, слышать э, камерезные вопросы от жены, когда там это починишь, а дело в том, что вы не знаете, как это починить, но вызывать кого то мастера вы не хотите, потому что я же мужик, я должен сам починить. Эм, вместо того, чтобы подниматься наверх и конструировать какую-то новую открывалку в подвале, вы берете уже известную всем отвертку и открываете ею э, пиво. Это пример экзаптации, когда у вас есть объект, который вы используете для каких-то других целей, но у него появляется новая цель и новая э, потребность в нем фенилотиламин. Это химическое вещество, вообще мало кому известно, что оно каким-то образом влияет на наше чувство любви, но на самом деле оно способствует проявлению таких эмоций, как симпатия и любовное влечение. Есть один исследователь, это Майк Ли Любовица, и у него есть гипотеза о том, что фенилотиламин вырабатывается в мозгу в момент, когда человек встречается с того, кто ему нравится. Но на самом деле ученый мир еще не принял полностью его гипотезу, они как-то так вот. Вообще пенеатиламин очень плохо исследуется, на него все уже забили, потому что есть много куча интересных гормонов других. И как бы до сих пор никто не знает, ученые не хотят предупреждать полностью эту гипотезу, потому что не хотят ничего исследовать, и он так остается в таком в пространстве. Вроде как бы он за что-то отвечает в любви, но и вроде нет, то есть это пока исследуется. Она, она готова выбрать. Я думаю, всем знаком такой процесс, когда девушка колеблется, долго выбирает как бы себе партнера, парня. И это нормально, и это не потому, что у нас какая-то большая самооценка или гордость. Дело в том, что в животном мире происходит так же. Самка очень долго выбирает партнера, чтобы обеспечить свое будущее потомство, чтобы он мог прийти достаточно еды и защитить ее, и детей. Даже на примере рыб, когда у них начинается взрывать икра, а это аналогично процессу женской овуляции, а самка рыба, самое интересное, она следит за своим самцом-женихом, когда он а, борется с, другим, с другой рыбой. И если а, самец проигрывает, она начинает думать, что она выбрала а, как бы партнера неудачника, и, у нее, и начинает, а, у нее начинает возникать тревога и стресс. Но если а, самец начнет выигрывать. Uh, у нее начинают стимулироваться uh, зоны, которые отвечают за возбуждение полового влечения. Uh, на самом деле это происходит из-за того, что эстроген сообщает мозгу, что первоочередная задача женского организма — это спаривание. И вся энергия, и, и все направляется на него. Uh, это как бы неосознанное стремление из-за того, что когда эта клетка созрела, она выходит из фолликула, и существует ли мозга только сейчас или никогда. То есть, в принципе, процесс — это... Uh, довольно-таки нормальный, и все происходит из-за большого выброса эстрогена. Да, и как же не включить презентацию тестостерон, хоть он очень многим известен. И я уже была близко, что буду нажать долит, потому что, ну, зачем говорить о том, что о чем все знают? Но потом я нашла очень интересную информацию о нем. Uh, Во-первых, тестостерон, лопары с адреналином, это являются два гормона, которые отвечают за тягу к измене. Также исследования показывают, что тестостерон, уровень тестостерона падает, когда мужчина становится отцами, особенно в период появления новорожденных. Это происходит из-за того, что самцам уже не нужно так сильно проявлять агрессию, не нужно искать других половых партнеров, и нужно конкурировать с другими самцами. И очень часто, когда мужчина, мужчина становится отцом, его какое-то продвижение по карьерной лестнице уходит на второй план. Да, и завершить, завершить эту лекцию хочу тем, что э, любовь также называют, сравнит любовь с наркотиком. И это на самом деле имеет э, по собой обоснование. Вообще идея любви как зависимости э, родилась в 1960-х годах, но еще раньше Платон сравнивал любовь с диспатическим желанием выпить. И это нормально, потому что, когда мы принимаем алкоголь или какие-то энергетические вещества, затеверяются те же зоны мозга, что и в чувстве любви. В 2010-х и 2011-х годах, то есть примерно недавно, в лаборатории ВАНа в Университете Флориды проводили эксперименты над поливыми мышами. Значит, им Самцам этих мышей давали амфетамин перед спариванием. И после дозы амфетамина совместно не такое желание желания к самке. И то же самое происходило, когда им амфетамин давали после спаривания, то есть он никак не реагировал на амфетамин. А, на самом деле ученые забраковали вообще этот эксперимент, потому что сказали, что у полевых мышей а, может возникать лишь одна привязанность в жизни. И будет это амфетамин или другая мышь, а, чего-то еще, они не смогли бы привязываться. Но на самом деле то же самое примерно происходит и с людьми. И это происходит из-за того, что наркотические вещества вводят в ближайшее ядро, это определенная область мозга, в оцепенение, и мы не можем больше чувствовать удовольствие каких-то новых стимулов, которые принесли удовольствие при нормальных условиях. Понятное дело, что оно держится не постоянно, только в момент, когда наркотическое вещество действует на нас, у нас блокируется система поощрения, и мы не можем чувствовать в какой-то период удовольствия от чего-либо еще. Поэтому, когда говорят, что любовь — это зависимость, любовь — наркотик, на самом деле оно так и есть. И все мы понимаем, что любовь — это очень сложный процесс с точки зрения биохимии, с точки зрения отношений. И тут как бы главное не только гормоны. Потому что если бы были главные гормоны, они бы просто выделялись, не знаю, каждые 5, 10, 15 минут, и мы то печаль, там, то тревогу, то нежность, то радость и так далее. Основная суть в том, что... Именно человек, который был рядом с нами, он является фактором и катализатором этих всех активных процессов и бурных реакций. Поэтому я всем искренне желаю, чтобы вы нашли такого человека, который бы порождал у вас такую такой эмоций и заставлял ваш организм вот так вот реагировать. И если вам стало интересна эта тема, я также советую вам почитать книгу Ларри Янга «Химия любви» и Дика Сваба от Матки Дойцгеймера. И последний опросик на сегодня, и потом могут быть вопросы от зала. Поднимите руки, руки, пожалуйста, кому понравилась эта лекция, кто считал, что он не потратил время зря. Спасибо вам большое. И теперь кто считает, что как бы можно было смотреть на вас минут раньше домой. Нет, Просто смотрите, потому что я буду еще сюда выходить, и это уже будет...